за макс риск а теперь запишем да вот значит давайте снова сыграем кстати напишите в комментарии как думаете что мне снимать продолжение я уже вроде бы так заснял вот стопку плоглистов пошли играть в средний уровень видите там 800 кубков и больше а у нас с вами 907 кубков начинаем потренируемся почему бы нет Вы напишите что вам нравится смотреть из что я подберу всем привет меня за макс риск у меня профила говорят я гость профила говорят прикиньте что сказали я блин точно хочу вам сказать что если вы играете за фила такого вот обычного персонажа нужно играть за Микса, топ альбом он станет убийцей я буду ну, понимаете, о чем я Сейчас, блин, квест выполняю. Вот такую вот штуку мне вообще не нравится. Сейчас пах попал. Да, есть три раза. Включили свет, по-моему, любому бейте, потому что она, блин, очень, блин, опасная была. Гоп, идем туда, где-то включили свет, нам включили свет, пока что говорят, что фил, ну я мирный. Давайте так, усок толпа. <laughs> Окей. То есть, а странно ведет тот убийца, да? Шо ли? Прямо он, Дюк. все, я думаю, что Дюк... Он подозрительно слишком шел ко мне, блин. Я так никогда везде не ходил. Теперь, кстати, хотел бы новый челлендж выдумать, Да, челлендж это называется, другой был у нас. Потому что новый челлендж, что... Всё, на других игроков. Тут не надо подписчиков, так что игроки будут, конечно, обзываться. Но, почему бы нет? Буду интересно узнать. Пошлите еще раз, заключите свет уже второй раз блин что же там такое а? Давай посмотрим сначала посмотрим кого хоть убили там Ой. и квесты принципе можно посмотреть так все живы кстати да вот нажимаете здесь здесь такая штучка нажимаете на книжку и видите все живы <гас> убили и никса никса убили кто убил Никса? Зачем? Кто-то убил Никса? Никса, Ребята, э, я предатель. Лев и яра, папугая, мы предатели. Я, э, но, но я просто не, не люблю быть предателем, поэтому я виноват у себя, но я предатель. Сразу вам говорю, виноват вау, Ясна, я в ясных планах. на заявлению ну, а это точно Не, ну, предатели... что происходит я угу, предатели Яра, яр, яра, прикиньте попробуем да, <с> может у нас сегодня будет везение а а а так не часто нам везет в этой игре если он тоже не везет пиши так что я тоже не везет а, а, вау слушай да? что происходит пать за себя голосует это наркота бах так правильно убийца ух ты яра да значит спасибо Первый раз такой вижу, когда кто-то, блин, палит. Яра осталась, окей. что, Яра, я тебя боюсь теперь. Все знаем, что Дюк, Яра, убийца. Дюка выгнали, потому что он сказал, что я уже не хочу быть. А я хочу, блин, столько лет не играл. Ой. Слушайте, нас тут... Блин, ну что такое, блин? Я квест выполнял. Зачем они помешали? Это... Среди... Бетти. Это... И... И... И... Яра, это ты был? Это яра, это яра, это яра. Это И... чипи, чипи, чипи, чипи. Сейчас... Если а нет, ты... то Чипи его. Ты... А, потом уже в <свят> сейчас... Да ладно, ты же сейчас... с леха В чем а дело? Давай третью убийцу. Три убийцы, четыре убийцы, пять убийц, шесть убийц. И один мирный прикиньте будет шикарно такого вот -то обьет тут эти такие-то рабочие новые скинги выиграли возьми не кем, чтобы нам уже упадал новый ну, персонаж всех уже друзья прикиньте я тоже так раньше делал тогда выйдем но теперь уже не хочу блин мне кинул чипи а ага, у меня тоже есть чипи скин вот он смотрите берем его как-то да, сердечко нажимаете, берете ту вот, сердечку Все. Добавили. Пошлите за чипи А то реально, возможно, он станет убийцей, а фил не остается. бывает убийцы. Очень мало процент за филом. За И всем привет, меня зовут Макс Риск. Прикиньте. Инспектор. Кулак у него такой. О, помните, что это значит? Я кулачен. То есть, если я знаю, кто убийца. А, я детектив? Я детектив, то есть я могу О, просто кого-то этот... проверить, дал пехать. Тут Фил играет. Видите, друзья, сменяйте скин, сразу выпадает и шансы. То есть кто ролики смотрит, то полон... понимает, как играть. Кто не смотрит, тот. Извините, да? <смех> так, ну что, проверяем кого там 5, 4, три, 2, 1. Тихо-тихо-тихо. Так, я проверяю одну убийцу. Блин, не успел. Ну Фил, ну что ты, блин, пранкуешь? У меня, блин. Фил подозревает, мне ну, сейчас анали анализ сделать нужно. Фил, иди сюда, блин, на, чёрт я, блин. Так, давай Луи сделаем анализ. Вот, мы, мы Луи проверяем. И что он тут у нас? Прикиньте, он крыса не убийца. Так, давай, минус. Можно, конечно, подождать вечера квеста, потом уже все это дело. Какого убил? А, кого-то панду убили. Блин, пошлите хоть куда-то в квест выполняем, а потом уже дон э, залушила. Hmm, блин, ну я хочу квест, блин, что-то, блин, отключили свет, прикиньте. Джейд, иди вон. Почему тут? 10 секунд ждем. Я хочу проверить кого-то. Да, уже можно, в принципе, это я нет чел. на центре вроде бы, кого-то проверяли, блин. Так, блин, страшно. Кого нашли? нашли? Олю, убили и Луи, Дона от Wi-Fi Прикиньте Дюк и Джейд Дюк и Джейд Одинаковые а подозреваем я думаю ой ну так да, как-то ну это не точно ну бывает такой случай Два секунд осталось а кстати мы комменты еще не писали ё я чуть не уронил Напишет знаете что? Канал Макс Риск быстро 10 секунд Канал Макс Риск Школьник подпишитесь подпишись, пишите. пишите. Вау чатик прикольный Это дюк Изменён. Никто не был И знал Все 10 20 секунд я проверяю Всех в общем там Убийца хорошо так действует. Что происходит? Там кот слышит. Это бах такой, а? Это, наверное, приведи. Это Яра будет. Точно! Это Яра. Я тебя слышу. Так, Дон убили, Олю убили и Луи убили. Это Яра. А я подозревал его, да? Окей, в принципе. Это был Яра, тих, тих, тих, никс. Привет. Угу. Блин, ну них, что-то ушел, блин. Проверь, не нашел у тебя, проверь. А он нашел. <связать> да, это Дюк Яра, Яра сказали, спасибо, Так, Дюк говорил, что это ну, он, по-любому, кого узнаешь. Ну давайте скажем, что это Яра, да, И скажу, это Яра, Яра, Яра, потому что я детектив. Я. <связать> это я. Это был Яра. Мне подсказали. Я видел. Я видел, что это был Яра. Все. Это Яра. По-любому он. Я его видел. Это Яра был. Ай-я, подожди, а я, я убийца. Кто он за Скиппи, он за Яру? Прикиньте. Напишите комментарии, как вы поступили? За двое за или за одного. Три, два... Блин, что ж такое Чика? Тут такое Чика? Чика? здесь нет, у Чипи есть. И Яра. Эй, эй, Яра за меня голосует. Вот, блин. Не, не за меня не надо. Правильно убийца, отлично. Я думаю, это дюк, поэтому нужно как-то осторожно. Это фил. Ну, подозрительный слишком. кто-то из Люка вылезет, да. Вылезет, я буду так проверять чем. О. Так, я проверку. Я проверяю дюка. Прием. Он стоит просто в Он не убийца. Прием. Дюк не убийца. Дюк не убийца. Окей. На 100% он не убийца, значит, вроде бы осталось еще немного. Ну, или просто не била никого. Там еще не камера. Но это тепловизор вроде бы. Те, она на смысле. Нашел. Никса убили. Нет, Дюк мирный. <клёх> <клёх> Нет. <клёх> Нет, это не я. Если бы он был он бы меня убил. Я думаю, что это Джейд. Как думаете? <клёх> Кого вы выбрали? Напишите комментарии. Фил или Джейда? Я был выбрал бы Джейда. Фил был. Но мне не трогал. А у вот Джейда не часто. По-любому Джейд. Где ты был? В камере был? Да ладно. Блин, ну зачем за чипи? О. Вот, блин, это Джейд. По-любому он. Я тебя поймаю, Джейд, ждем. Неправильный, блин. Это был Джейд, прикиньте. Мне не верят, потому что я не снимаю ролики. В смысле, я снимаю. Ну, в два раза больше роликов. 2х, 3х, там, не знаю. Чтобы мне поверили. Так, это был Джейд. Ну, кладешь. Если он ее убьет, то все. Расскажу. И, и заканчиваем, кстати. Две, два, два. Две катки хватит, думаю. Прибам hmm. он там стоит и сидит кого-то, да. <связывая> Дюк беги, <связывая> Дюк беги, блин, кого убили? <связывая> Дюк, ну и чё, блин, такой, а <связывая> это Дюк убийца был? Так подожди. А, так, а, <связывая> Дюк Джет одинаковый. Ладно. Всем субтитры просмотр. С вами был Макс Риск. Лайк, подписка. Всем удачи и пока.